Всем привет! Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Сейчас мы поговорим о том, как освободить место для бочки и баса. Что это значит и для чего это нужно? Когда мы создаем трек электронно-танцевальный, конечно же, нам нужно, чтобы бочка и бас они звучали мощно, круто, классно и так далее. И как раз-таки для того, чтобы они звучали круто и классно, зачастую не нужно делать их максимально громкими, наваливать кучу дисторшена, сатуратора, либо пытаться как-то эквалайзером добавить кучу низов. Все, что необходимо, это не мешать бочке и басу, правильно сказать, саббасу, выполнять свою работу. И для того, чтобы они выполняли свою работу верно, нужно, чтобы остальные звуки не мешали им. И для этого мы у всех звуков, за исключением бочки и саббаса, мы срезаем низкие частоты. Как правило, я срезаю все, что ниже 150 Гц. Давайте покажу, как это выглядит. Например, вот здесь вот у нас чуть больше срезано. Давайте возьмем какой-нибудь, например, перкуссионный луп. Даже на перкуссионном лупе я срезаю низкие частоты. У меня есть даже заготовленный пресет, который я себе сохранил low-cut, где срезом 24 дБ на октаву мы Убираем все, что ниже 150 Гц. Это, я бы сказал, такое талонное значение, которым я пользуюсь уже много лет, потому что, когда мы срезаем все, что ниже 150 Гц, мы действительно... Срезаем, я считаю, оптимально. Мы убираем только низкочастотную муть и не срезаем сам тембр звука. То есть сам тембр звука он практически не меняется. Конечно, в зависимости от ситуации мы можем подрезать чуточку меньше или чуточку больше, но 150 это эталонное значение и в 80, а то и 90% случаев я использую именно такое значение. И нам нужно обрезать эти частоты везде, прямо на всех звуках. Конечно, если мы берем какие-нибудь хай-хеты, то здесь вполне вероятно у нас ничего нет. Да? Мы видим, что здесь отсутствуют какие-либо низкие частоты. Если их совсем нет, то мы их не обрезаем. Но если даже что-то хотя бы чуть-чуть есть, то лучше обрезать. Почему? Потому что в сумме, если у вас много дорожек в треке, а я подозреваю у вас в треках много дорожек, то даже если на какой-нибудь там перкуссионной... Не знаю, штуки вы забыли отрезать эти низа. А потом вы забыли отрезать еще на каком-то пэде, которым, казалось бы, этих частот почти нету. В итоге это все суммируется и начинает реально мешать бочке и басу. Как? Я делаю проверку. То есть, в принципе, достаточно очевидные и простые вещи, я сейчас говорю. Это срез низких частот, все, что ниже 150 Гц на всех звуках, кроме бочки и саббаса. Как проверить, правильно ли вы все сделали? Я делаю очень простую, быструю проверку и сейчас поделюсь ей с вами. Я выключаю кик. Естественно, я беру кульминационную дроповую часть своего трека. Выключаю бочку. И выключаю саббас. Очень важный момент, что мы срезаем низкие частоты на мидбасах в том числе. И если вы не совсем знаете, что это такое, саббас, мидбас, что это, то на нашем YouTube-канале есть видео, где я рассказываю как раз-таки про саббас, мидбас, в общем, то, как с ними работать. Но если вкратце, то мид-басы заполняют средние частоты, поэтому низкие частоты мы у них подрезаем, а за низкие частоты отвечает у нас так называемый саб-бас. И затем, когда я выключил саб-бас и бочку, я прям на мастере, желательно первом в цепочке, ставлю обычный эквалайзер и по анализатору смотрю, чтобы здесь низких частот не было.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 Мы достаточно отчетливо видим, что здесь нету никаких низких частот, то есть я все везде подрезал. Бывает, что когда много дорожек, как-то запутался, забыл еще что-то и не вырезал. Когда здесь какая-то ерунда начинает проскакивать, даже пускай так вот на донышке, это значит, что где-то что-то не обрезали. Нужно искать и, в общем-то, подрезать. И теперь, когда я включаю саббас и бочку, то вы сами видели, сколько места для них. И они шикарно заполняют эту пустоту. И все звучит хорошо. На всякий случай врублю бочку из Абас в соло. Вот так вот они звучат вместе. Окей, какие есть еще особенности? Помимо того, что мы должны срезать низкие частоты везде, и мы можем делать вот такую вот проверку. Еще маленький нюанс, про который можно немного так забыть. Допустим, вы сделали эту проверку, вы все везде срезали, все отлично. Вот, допустим, у нас есть арпеджи, они чуть позже вступают. Я смотрю, что все здесь окей. Все супер. Но я вот решил в процессе взять и добавить Distortion, например, какой-то сатуратор, Distortion, Overdrive, то есть любые плагины, которые у нас находятся в разделе Distortion, Ну, это могут быть, опять же повторюсь, сатураторы, а не только встроенные в Logic, какой-нибудь фильтр Saturn, сатураторов очень много на самом деле. И когда вы их используете... Появляются низкие частоты, которых раньше-то не было. Мы же подрезали. Вот мы видим, эквалайзер взял и все это срезал. Но почему-то эти низа опять появились. Как с этим бороться? На самом деле элементарно. Вам необходимо ставить вот этот вот дисторшн перед эквалайзером. Ну, правильно сказать, не перед эквалайзером, а перед э, фильтром. То есть вы можете, например, разграничивать. У вас может один эквалайзер выполнять непосредственно роль фильтра, а Второй эквалайзер, там заниматься какой-то обработкой, удалением резонансов, возможно, и так далее. Но у меня здесь все в одном. И я ставлю Distortion первым в цепочке, а потом уже начинаю у него срезать вот эти вот частоты. Напомню, вот этот вот анализатор у нас, этот анализатор, который стоит на мастере. И теперь у нас эти частоты подрезаны. Это тоже очень важный момент. На самом деле, однажды я писал трек, и... Как раз у меня была вот та ситуация, которую я описываю. Это не выдумки, это то, чем я делюсь, исходя из своей практики. Я писал трек и... Я слышу, что бочка с басом как-то вот не звучат, вот что-то вот не то, как будто им что-то мешает. Я проверил, вроде везде низкие частоты срезал. И потом обнаружил, что действительно на одной группе я решил добавить сатурацию, причем я добавил не сильно много сатурации, но низкие частоты вырезали, и не поверите, они мешали бочке и басу. Поэтому вот такую проверку я делаю, и в электронно-танцевальной музыке я считаю это прям катастрофически важно, это очень-очень важно, потому что бочка с басом — это сердце почти любого трека, и они должны звучать хорошо. На этом все. С вами был Александр Владимиров. Желаю вам мощных качающих треков. До новых встреч в новых видео. Пока!